Всем добрый вечер. Сегодня мы хотим поделиться с вами э, информацией о новом обновлении Minecraft Bedrock или Minecraft Windows Edition или Minecraft for Windows. Все это об одном. Именно Minecraft Bedrock. Я не, не буду про бета-версии и я именно про ре, уже полные релизные версии, не бета. Вот, мы перешли, и вот у нас тут есть информация касательно этого обновления Minecraft Bedrock 1.1940. Но она на английском, поэтому мы вам будем читать ее на русском. Я уже все перевел. Но я также хочу вам показать сначала, как я перешел сюда, чтобы вы понимали вот такой вот способ. Я перешел... С дискорда я пришел на сервер майнкрафта вот не так давно снова вернулся на него и вот тут есть информация некоторая информация касательно бы этой превью 1 19 .50 22 в этой ссылке вы придете вы всю ее просмотрите ну и можете перевести почитать ее А вот именно 1.19.40 19 .40, она вышла вот 25 октября но мы ее зачитаем вы я сегодня зашел в игру и мне выдал информацию, но ну, я обновился до новой версии, и я вам хочу, поэтому, прочитать информацию о 1.19.40. Здесь она тоже на английском, здесь не вся, на сайте там вся. И мы ее перевели. Итак, сейчас идем сюда. Майнкрафт 1.19.40, бедрок. Для Майнкрафт доступно новое обновление, в котором представлены различные улучшения игрового процесса, Ванильное изменение паритета и исправление ошибок. Как всегда, мы ценим все вашу помощь и вклад. Пожалуйста, сообщайте о любых новых ошибках по адресу bugs.mojang.com и оставьте свой отзыв в feedback.minecraft.net. Ванильный паритет. Общие. При убийстве переименованным оружием теперь появляется сообщение о смерти с именем предмета. Убитый того пояс переименованным оружием теперь выдает... Сообщение о смерти с именем предмета МСПЕ 162-055. В биомах крытого леса, мутировавшей ванной березового леса, используются правильные цвета травы МСПЕ 349-36. Мабы больше не появляются в пределах древнего города. МСПЕ 153-524. Сладкие ягоды теперь можно сажать на сельскохозяйственных угодьях. МСПЕ 996-32. Изменена сила пузырькового столбца, чтобы соответствовать Java Edition. Но все же не буду каждый раз это зачитывать. МСПЕ и числа. Строительные леса теперь горят с более правильной скоростью 1,4 предмета. Увядающие скелеты теперь могут появляться внутри увядающих роз. Уменьшено количество голода, используемого во время плавания, чтобы соответствовать Java Edition. Мобы. Опустошители теперь могут быть ранены клыками пробуждающего. Увеличен размер поля столкновения ревейджер в соответствии с Java Edition. Увеличена скорость ReVager, чтобы соответствовать Java Edition. Сельские библиотекари теперь могут предлагать зачарованные книги с проклятием исчезновения и проклятием связывания. Блоки. Игроки, плавающие над грязью, не будут закрывать свой экран. Снаряды, попадающие в грязь, не будут многократно трястись. У мобов, амфибий больше нет проблем с поиском пути вокруг грязевых блоков. Режим наблюдателя экспериментальный. Зрители больше не сбрасывают шары опыта при убийстве. Зрители больше не сбрасывают свой уровень игрока после убийства. Водяной туман больше не удаляется для игроков в режиме наблюдателя. Игроки зрители больше не воспроизводят звуки при входе и выходе из пузырьковых колонок. Пули шулкера больше не преследуют зрителей. Зрители теперь невидимы для обычных игроков. Если игрок находится в режиме наблюдателя, а на сервере присутствуют другие игроки, не являющиеся зрителями, наблюдающий игрок больше не будет влиять на подавление мобов. Если на сервере есть только игроки-зрители, подавление мобов теперь приостановлено. Дальше, исправление, производительность, стабильность. Исправлен сбой при использовании лиц спауна в мирных мирах на PlayStation 4 Edition. Исправлен сбой, который мог возникнуть, когда анимированная структура загружалась из структурного блока, и игрок покидал измерение через портал. Исправлена ошибка, приводившая к сбою игры при загрузке стрелки с нераспознанным значением данных. Исправлен потенциальный источник сбоев при взрывах. Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при выходе сеанса с разделенным экраном. Исправлена ошибка, из-за которой цены на пакеты Marketplace не отображаются как бесплатные после покупки. Добавлена кнопка очистки кэша в настройках хранилища для всех платформ. Эта кнопка очищает содержимое папок Marketplace, но не World's, и может помочь устранить проблемы с загрузкой контента. Исправлена ошибка, из-за которой урон от эффекта увядания уменьшался на броню. Игровой процесс. Клавишники теперь могут спринтовать при движении по диагонали. Биом грувого теперь классифицируется как холодный, и жители, появившиеся там, будут снежным вариантом. Исправлено накопление урона при падении, когда игрок находится в блоке с люком в верхней части колонны пузырьков. Исправлена ошибка, из-за которой игрок двигался в неправильном направлении после поворота с помощью движения камеры "Верснеп". Мобы. Маленькие жители деревни снова будут принимать цветы от железных големов. Стражи больше не могут парить в воздухе. Иск... Э... Включено приручение мобов, которые следуют за игроком, чтобы следовать за игроком через конечные порталы. Исправлена ошибка, за которой утопленники могли менять удерживаемые предметы при атаке. Исправлена ошибка, из-за которой мобы с большим радиусом поражения могли поражать игроков сквозь стены. Исправлена ошибка, из-за которой лодки исчезали при прохождении через портал. Когда моб является пассажиром в лодке, но не водки, лодке, не мобу не разрешается менять размер. НПС теперь могут не иметь имени, скрывая бейдж с именем над своей головой. БЛОКИ Падающие блоки больше не ломаются при приземлении на двойные плиты. Огромные стебли гриба больше не заменяют частичные блоки при выращивании из нилиума. Текстура воды на некоторых заблоченных блоках больше не выглядит слишком яркой при размещении под другими блоками. Исправлена ошибка, из-за которой Redstone выдавал неправильный уровень сигнала в определенных конфигурациях. Исправлено несколько проблем, связанных с использованием липких поршней в презимировых пределах сборки. Разрушение блока под заснеженным цветком теперь приводит к падению цветка вместо слоя снега. Исправлен блок маяка, внезапно исчезающий при просмотре издалека. Книга волшебного стола теперь должным образом обращена к ближайшему игроку. Временно отменены изменения в столкновениях с грунтовыми дорожками и сельхозугодьями, а также в снижении уровня песка и грязи, пока мы устраняем некоторые ошибки. Предметы. Отменено изменение, из-за которого стрелки и трезубцы перестали двигаться. Графически исправлена проблема с положением экрана на устройствах Android. Дальше. Пользовательский интерфейс. Удалена кнопка очистить данные для входа в учетную запись, из меню настроек на платформах, отличных от Switch, поскольку она предназначена только для работы на Nintendo Switch. Исправлена ошибка, из-за которой имена пользователей могли превышать максимальный размер. Чтобы упростить поиск нужной информации в настройках, экран профиля был разделен на два новых раздела – «Общая» и «Учетная запись». Обеспечена надлежащая поддержка преобразования текстов в речь для обновленного экрана смерти. Исправлена ошибка, из-за которой достижения были отключены для некоторых шаблонов мира. Исправлена ошибка в пользовательском интерфейсе Pocket, из-за которой предметы могли выпадать в темно-серых областях вокруг сетки предметов на экране таблицы крафта. Исправлена ошибка в пользовательском интерфейсе Pocket, из-за которой предметы могли выпадать в темно-серых областях вокруг сетки предметов в инвентаре для лошади, Мува осва и ламы. Исправлена ошибка, из-за которой сообщение на экране смерти было видно, когда игровому правилу показывать сообщение о смерти было присвоено значение false. Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли перетаскивать или выбирать предметы со страницы экипировки. Изменен цвет текстовых описаний для специальных возможностей силы эффекта темноты. И продолжительность уведомления на более светлый оттенок, чтобы сделать их более читабельными. Исправлена ошибка, из-за которой сообщения о смерти иногда были слишком длинными, чтобы поместиться на экране. Исправлено неправильное сохранение строки поиска на экране крафта. Исправлена ошибка, из-за которой панель долговечности отсутствовала на экранах инвентаря на Xbox. Исправлена ошибка, из-за которой кнопка входа в систему при создании нового мира не работала на некоторых платформах. Всплывающая подсказка копировать координаты геймпада теперь использует правильный значок в зависимости от платформы. Царств. Сокращенный текст при загрузке миров и дополнений, чтобы он помещался в диалоговом окне. Исправлена проблема, из-за которой пользовательские пакеты и дополнения не могли быть применены должным образом в настройках Realmos. А также исправлен сбой при загрузке пакета. Невокализованный текст больше не отображается при подключении к области с устаревшим клиентом. Мобильное сенсорное управление. Исправлена ошибка, из-за которой предметы нельзя было удалить с горячей панели, приместив их на другие предметы в творческом инвентаре на мобильных устройствах. Исправлена ошибка, из-за которой индикатор выполнения разделения стека не выравнивался в сенсорном режиме. Скорректированный макет сенсорной панели инструментов и значков эффекта состояния на основе отзывов пользователей. Исправлена ошибка, из-за которой не просматривался список деревенских товаров на мобильных устройствах. Когда функция автоматического прыжка включена, игрок теперь будет автоматически выпрыгивать из воды при движении к блоку на суше. В творческом режиме при использовании сенсорного ввода с выключенными кнопками действия задержка для разрыва первого блока была увеличена до 800 миллисекунд. Это снижает вероятность случайного разрушения блока. Добавлена поддержка перетаскивания с помощью сенсорных жестов в инвентаре. Двойное нажатие на кнопку «Спуск» теперь отключает полет в режимах сенсорного управления джойстиком. Обновлено расположение статусных эффектов для Pocket UI. Кнопка инвентаризации для сенсорных устройств теперь возвращается к своему виду по умолчанию после закрытия инвентаризации. Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли менять местами неупаковываемые предметы с помощью сенсорного управления. Улучшенное изображение для трех схем управления в сенсорном меню настроек. Дальше. Технические обновления. Обновленные пакеты дополнительных шаблонов. Обновленные шаблоны дополнения для 1.1940 с новыми ресурсами поведениями документации, доступной для загрузки по адресу ака.ms-mkдонpax. Настраиваемая геометрия блока. Мы выпустили пользовательскую геометрию блоков в этой версии Minecraft. Это означает, что любой желающий может создать пользовательский блок со своей собственной геометрией и текстурами не включая экспериментальное переключение функции Holiday Creator в настройках. Для получения дополнительной информации, а также списка документации и руководств посетите статью «Геометрия до пользовательских блоков» на Minecraft.net. Общие. Исправлена ошибка, которая могла возникнуть при использовании селектора HasItem и указании отрицательного значения для данных элемента. Реализованный фильтр поведения субъектов HasProperty – int property, booproperty, float property и enum property. Добавлен флаг из in commands в меню категории для управления тем, можно ли использовать блок в командах. Выпустить блок геометрии компонент из экспериментал формата форматах JSON 1.19.40 и выше. Выпустить блок Material Instances Component из Experimental в форматах JSON 1.19.40 и выше. Переименован Minecraft Block White Filter Component Minecraft White Dampening. Переименован Framework Experimental Game Test Beta API. Теперь переименованный Beta APIs с Experiment по-прежнему необходим для доступа ко всем Beta API включая основные API Minecraft и API Game Test. Исправлена ошибка, из-за которой Entity э, Hard Event не срабатывал при смерти игрока. Сущность. Обновлено свойство Target Property, доступное только для чтения. Исправлена ошибка, из-за которой формы пользовательского интерфейса неправильно отмечали свои отмененные поля. Преобразовал Entity Query Score Options в интерфейс. Преобразовал entity request options в Интерфейс Преобразованные функции Exposure Options в Интерфейс Преобразованные музыкальные опции в интерфейс. Преобразованные звуковые опции в интерфейс. Удалены встроенные пакеты поведения game test. Команды. Реализованы команды execute facing и execute facing entity. Реализована команда выполнить выравнивание. Исправлена проблема с появлением телепортов, которые доставляли цель в новое место вместо мгновенного. Добавлена перегрузка ⁇ Заменить блок ⁇ в команду ⁇ УД ⁇ Реализованы команды ⁇ Execute Rotated ⁇ и ⁇ Execute -rotated as, Добавлена возможность установки пользовательского блока с определенным свойством пользовательского блока с помощью команды ⁇ SetBlockCommand ⁇ Копирование пузырьковой колонки с помощью команды clone больше не приводит к появлению невидимой воды. Добавлена новая перегрузка для команды summon, которая добавляет аргументы поворота. Новая перегрузка summon spawnpos z так прочитаем, yrot, float, xrot, float, spawn event, строка, name tag, строка. Предыдущая перегрузка вызов spawn pos x Yz, spawn event, строка, name tag строка. Временно отключена ротация для команды Summon во время работы над ошибкой. Исправлена проблема с поворотом, когда командный блок выполнял команды выполнить лицом и выполнить повернутым. Реализована команда Execute in. Реализована команда выполнить привязку глаза-ноги. Блоки, управляемые данными. Майнкрафт Direction больше не отображается как свойство блок Property, управляемые данными. Блоки выдают ошибку содержимого при использовании пространства имен Minecraft. Элемент управляемые данными. Добавлена поддержка рецептов для прямого использования тегов элементов вместо названия элементов. Добавлены новые теги элементов. Преобразовал несколько рецептов из кода в их собственные файлы рецептов. Добавлено несколько рецептов с использованием новых тегов для переопределения многих старых рецептов. Специфичных для конкретных продуктов. Они все еще существуют для обратной совместимости. Бочонок, улей, книжная полка, чаша, подставка для варки, походный костер, картографический стол, сундук, компостер, стол для крафта, детектор дневного света, зарядка для огня, стол для флетчинга, печь, точильный камень, музыкальный автомат, аналой, ткацкий станок, блокнот, живопись, Поршень, щит, кузнечный стол, коптильня, soul Fire, soul torch, палка, каменный топор, каменная мотыга, каменная кирка, stone shovel, то есть каменная лопата, stone sword, каменный меч, факел, крюк для растяжки, деревянная секира, wooden hoe, wooden pick, pickaxe, wooden shovel, wooden sword, Пользовательские элементы, теги и теги блоков теперь корректно работают с компонентом Minecraft Digger. Актеры. Реализован новый фильтр из Baby Actor, который возвращает значение True, когда объект субъекта является ребенком. Исправлены фильтры бу Property, которые не указывали значение. Цели и. Исправлена ошибка с железными големами из-за которой мобы с поведением искусственного интеллекта Minecraft Take Flower не могли использовать цель. Представлены новые параметры данных для поведения искусственного интеллекта Minecraft Play, чтобы указать такие вещи, как продолжительность действия цели, шанс начать цель, диапазон для поиска друга и расстояние следования, на котором нужно оставаться при игре с другом. Документация организации. Удалены экспериментальные маркеры для поведения и компонентов объектов в обновлении с использованием дикого кода. Добавлена документация для Майнкрафт сердцебиения. Исправлена и обновлена документация для событий сущностей. И интерфейс прикладного программирования. События. Удаленный ТИК. События вызывается каждый ТИК. Система. Добавлена система. Run. Для постановки в очередь обратного вызова для запуска следующего тика. Повторно ставьте в очередной каждый тик, чтобы получить поведение аналогичное событию тика. Блок. Переименованный идентификатор свойств type ID. Блок компонент. Переименованный идентификатор свойства Type ID. Сущность. Переименованный идентификатор свойства в type ID. Дополнен идентификатор свойства, доступны только для чтения. Строка Возвращает уникальный идентификатор объекта. Этот идентификатор остается неизменным для всех мировых нагрузок. Entity component переименованный идентификатор свойства в type ID. Item component переименованный идентификатор свойства в type ID. Item stack переименованный идентификатор свойства в type ID. Framework game test экспериментальный. В экспериментальных API интерфейсах JavaScript. Произошли серьезные изменения. Все модули скрипта были переименованы в соответствии с новым соглашением. Маджанг гейм тест, собачка Майнкрафт, Switch сервер гейм тест. Маджанг Майнкрафт, собачка Майнкрафт, Switch сервер. Мджанг Майнкрафт Юай, собачка Майнкрафт, слэш сервер Юай. Марджанг Майнкрафт, сервер админ, собачка Майнкрафт, Switch сервер админ. МАДЖАНК нет, СОБАЧКА МАЙКРАФТ СЛЕШЬ СЕРВЕР нет. Например, вместо того, чтобы использовать импорт звездочка как MC из МАДЖАНК Майнкрафт, воспользуйся, импортировать звездочка как MC из СОБАЧКА МАЙКРАФТ СЛЕШЬ СЕРВЕР. Использование скрипт eval и эти две скобочки и function скобочки должно быть явно включено в манифест.json. Для этого установить скрипт eval в массиве возможностей. Возможности скрипт eval. Корневой путь для импорта изменен. Скрипты префикс больше не разрешенный. Для импорта используйте import.src.js или импортировать source.js установившийся использование импорта скрипт.src.js э, на этом это все, что мы хотели вам прочитать и рассказать. Надеемся, вам понравится. Вот это обновление на английском, вы можете с ним сравнить. Понять, там был перевод Царс, на самом деле, видимо, было Риус. Вот и все новости касательно обновления Майнкрафт Бидрок 1.19.40.